Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, вы попали на канал Икигайи И сегодня мы с вами сделаем небольшой обзор биткоина Посмотрим, что у нас произошло в локальной картине Также, друзья, обязательно посмотрите предыдущее видео, если вы его не смотрели Чтобы понять данное видео, вам нужно посмотреть предыдущее Здесь более такая глобальная картина, здесь мы все разбирали, здесь все наши зарисовки Поэтому обязательно посмотрите Итак, давайте начнем Что у нас произошло? Биткоин у нас вчера нарисовал вот такую вот Огромную медвежью свечу, вот она, которая указывает на силу продавцов Также мы здесь можем заметить в рисовку фигуры технического анализа двойная вершина Данная фигура указывает на смену тренда Вот первая вершина, вот вторая вершина Но фигура будет завершенной только в тот момент, когда уровень поддержки у нас пробьется а Смотрите, снизу находится уровень поддержки, который сдерживает цену это у нас, как мы разбирали вчера, уровень Fibonacci 0.5 Очень сильный уровень, через который цена не может пробиться И вот если цена за него зайдет, то есть закроется ниже данного уровня То можно предположить наличие фигуры «двойная вершина» и отработки ее потенциала Потенциал данной фигуры – это у нас уровень примерно 44 тысячи Плюс ко всему, друзья, обратите внимание, что вторая вершина ниже первой это увеличивает вероятность срабатывания данной фигуры. Плюс ко всему, если мы удлиним трендовую линию сопротивления, как я только что сделал, то мы также можем предположить образование еще одной фигуры, это нисходящий треугольник. Нисходящий треугольник у нас имеет потенциал на понижение. И опять же, это все у нас сводится к понижению и к уровню 44 тысячи. Но только в том случае, если уровень 47 тысяч, а если точнее, то... 46 46750 у нас пробьется. Также мы видим, что цена из трендового движения перешла в консолидацию. И уже в данной консолидации вырисовываются у нас фигуры технического анализа, указывающие на понижение. Обратите внимание, что шел конкретный четкий тренд на повышение, потом мы сменили, э, сменились с тренда на повышение на горизонтальное движение, в котором у нас все это дело уже вырисовывается. И в данной консолидации уже преобладают продавцы. Это видно по рыночной картине Для нас в данный момент самое большое значение имеет уровень 46750, который мы с вами уже проговаривали И свеча на недельном тайфрейме То есть вчера мы также проговаривали, что если у нас вырисовывается уверенность свеча на понижение это может говорить нам о развороте и о коррекции до уровня 42 тысяч. Поэтому мы пока просто ждем и наблюдаем. Выражая свое мнение, свое видение, по моему видению, вероятнее всего, мы с вами пробьемся вниз и устремимся к уровню 44 тысячи. Это у нас первая цель для понижения. Но это не сигнал, это просто обзор. А в шорт ни в коем случае на биткоине заходить я не рекомендую То есть мое видение таково, что в данной консолидации проводят продавцы И вероятнее всего мы с вами пробьемся вниз Но в пробое, опять же напоминаю, ничего страшного нет Мы с вами уйдем до наших целей на понижение 44-42 тысячи И отсюда уже будем рассматривать сигналы на повышение Также вы меня просили рассмотреть компаунд В компаунде в принципе ничего не происходит Мы с вами стоим на месте а в консолидации В которой даже потихонечку пробиваемся вверх если мы отдали немножко подальше, то мы увидим восходящий треугольник. Можно говорить о том, что трендовая линия поддержки пробилась вниз, но трендовые линии, они очень субъективны, они очень часто перестраиваются. То есть здесь у нас меню обновился, и мы можем просто сделать вот такое вот движение, и формация восходящего треугольника с потенциалом на повышение у нас сохраняется. Поэтому на компауде мы просто стоим на месте и говорить особо нечего. Итак, друзья, рассмотрели мы с вами локальную картину биткоина, и на этом видео подходит к концу. Пишите в комментариях с меня о биткоине, пишите вашу обратную связь, ставьте видео в палец вверх, ставьте лайки, ставьте всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.